Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат LSMF и пробитие чекового возврата по свободной цене за безналичный расчет. Для пробития чека возврата по свободной цене за безналичный расчет на кассовом аппарате LSMF необходимо войти в кассовый режим под администратором. Для этого из выбора набираем 1, 3, 0, итог.